Российские компании реализуют в Боливии крупные топливно энергетический проект. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию Боливийский центр ядерных исследований и технологий. Есть перспективы для наращивания сотрудничества в военно-технической, горнодобывающей, образовательной и других областях.